Как он допергнет килограмм 20 весит итак перед нами вот такой вот усилитель sony я еще не гуглил сейчас загуглю что это за модель какая мощность ттх вот так ну говорю вес примерного килограмм 20 ну, моща наверное тут мама не горюй посмотрите какие клеммы блин с мой палец вот, вот задняя панель давайте на свет немножко развернем вот у сколько входов то е мои input адаптер тытрекар tracker, -tracker 23 3 Капец просто. Это что такое? О, даже заземление есть. Круто. Это, конечно, сильно. Так, давайте загуглим, посмотрим, что за модель, и приступим к вскрытию. Полностью ломай. Я хочу, чтобы ломал. Блин, не могу на него ТТХ найти. Ну вот, зато нашел его на фарпусте поэтому у кого есть желание, покупайте. <г puppies> что тут, короче, толком ни хрена я не нашел, нашел только. Там такие краткие характеристики. Ну, мощность. Там указано номинально 140 ватт на канал. Так что, этого стоило ожидать. Ты хочешь сломать? Ну так, давайте разбирать. Итак, открутил я боковые деревянные вот такие вот стенки. Вот, не знаю, в принципе, для чего они были нужны. Просто как эстетический вид может быть. Ну что, снимаем верхнюю крышку. Так... О, охренеть вот это это действительно сильно Да, грязи тут мама не горюй аудиотрансформатор круто смотрите вот это артефакт я понимаю на таком на железном шасси таком конкретно все за землей. но тут радиатор блин Радиатор вообще космос. Можете себе представить. Вон они видно. Видно там транзики Интересно, в то время какие транзисторы там А нет. Ну да, это транзисторы. А вот кон кондеры же, по-моему, вроде. Ну да. 12 тысяч микрофора 63 вольта. Офигеть просто вообще. Вот эта сила. Да, ну тут просто больше железа, чем схемы. блин. Ну давайте дальше разбирать. Не, дальше мы не будем, потому что тут все, блин, сильно грязное. Да и тот комп тоже грязный, поэтому пошли в душ. На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет? Так, сейчас сразу походовой почистим компьютер, вот, сразу... Рекомендую вот такой силиконовый коврик для помывки, специально для помывки компьютеров. Ты чё, гонишь что ли? Потом сразу по ходу помоем усилитель. Вот самый эффективный способ чистки компьютера. Рекомендую раз в год проводить такую важную уборку. Алло, психиатрическая больница. У моего мужа белая горячка. На людей кидается с ножом. Так, ну все, сушиться. Итак, что у нас вот получилось на данном этапе разборки. Видите, снял я лицевую панель, крутилки, они все алюминиевые. Там уже кто-то вот пытался их ломать. Там вот такие вот интересные галетники с такими шинами. Вот, ну живой тут один остался только, остальное все выкинем ну, с такими шинами. Японские. Так. Ну, тут предусилитель, темброблок, скорее всего, с контурами. Японские транзисторы, стабилизаторы, конденсаторы. Это все пригодится. Забирай! на, не знаю пока каких транзисторах, на радиаторах. Вот, вот за лицевой панелью. А, про эти крутилки. Тяжеленькие такие, алюминиевые. Но сам прикол, что внутри фиксаторы, у них под шестигранники. Вот такие вот болтики. Фокус не ловится. В общем, отверстия там под шестигранники. Благо у меня вот антенны были маленькие. Вот такие. Но это под маленькие крутилки, а под большие там чуть побольше шестигранник. Но у меня, к сожалению, такого не оказалось. Потом будет открутим пришлось вот так свернуть головы, но ну, ручки пригодятся, хорошие ручки. Вот за лицевой панелью, значит, вот эта панель стояла вот так, тоже металлическая. Тут фильтра, темброблоков Тут значит, вот он трансформатор, надо будет потом мы его проверим, какая там напруга вот на вторичных обмотках. Тут предохранитель, кнопка. Вот панелька с этими. Блин, пока не вытащишь. Смотрите, какие клемники, да? Это можно будет мощный лабораторный блок питания. Я хотел сделать. Но ну, вот как раз они и пойдут. И тюльпанов, мам, целая пусть. Но да. это пока вот не вытащишь, пока не снимем вот это. Вот этот просто чумовой радиатор. С такими банками, мощными японскими электролитами. Я их тоже оставлю. Замера! Вот, ну давайте попробуем сейчас вытащить выходной каскад. Итак, в общем, вытащил я наш мега радиатор с выходным каскадом. И что тут нас ждало? А ждал тут такой сюрприз. Вот тут японские транзисторы. А1186 и c 2837 Ну, прямой и обратной проводимости. Но самое интересное, что, видите, что, видите, Слева все на месте, а справа кто-то их уже сфинтифлиздил отсюда. Вообще, я мало эмоций хотел поделиться. Какой-то дядька тут уже был. Не ожидал я, конечно, такого поворота. Так, ну сейчас я крайний болт откручу. Так, отделил я, значит, радиатор. Блин, он весит очень тяжелый. Смотрите, какие толстые стенки килограмма блин 2 он точно есть такой радиатор зверь так а вот выходной каскад смотрите какие аудиофильские конденсаторы емкие по 12 тысяч 63 вольта вот и транзисторы японские не все но тем не менее пригодятся в общем это вот все что я оставил то что я не буду выкидывать это все, то все уйти. но ну, видите, у тебя в этот раз мало. А, ну хотя не знаю, вот эти вот тюльпаны. В принципе, у меня они есть. Что тут переключатель? Посмотрим. Вот это я точно ставлю. Вот тут релюшки, видите? Там, где выходные клемники были. Ручки. Вот. А, ну вот еще уйти. Сетевой кабель тут нестандартный. Выкинем. Стенки боковые тоже не нужны. Вот, а лицевую панель я одел обратно. Вот с этой. Вот не знаю насчет корпуса. Насчет корпуса я еще подумаю. Так, ну. Короче, тысяча лайков и я это все выкидываю на помойку. Не, ну ты индеец я балдею, бам-бам. Так, ну я одену сейчас крышку пока все это назад. Может быть, не знаю. Хотел бы, конечно, выселок для своего передатчика, но сюда 81-я рогатка, блин, не помещается нифига. Полтинники, да, заедут. Может, что-нибудь с этого корпуса соберем. Ладно, посмотрим. Оказывается, просто долбить-то интереснее, блядь, чем. Так, ну давайте бонусом глянем комп. Чё... Пацаны, а можно пивка еще? Вообще, блин, тоже древний какой-то аппарат. Даже... Смотрите, у него старый сидюшник еще с наушниками, где вот видите кнопка Play, где песни можно можно включать. Прямо просто подключить. Но и раньше с ними делай как. Блок питания его подключаешь, на вот, И все, тут громкость регулируется. Наушники можно воткнуть. Но даете. CD плеер короче. Play. Перемотка и Adject вытаскивается сам селером прикольный старинный монстр ну и сам комп комп тоже древний мама не говорю. тут даже кстати пломбы еще стояли я их сейчас сорвал еще модули опломбированные были то есть сюда даже не лазили видюха вот блин фиксатор надо было вытащить Хрен с ним все равно видите после души еще. Это все распаяю я на детали. Много СНД тут. Тоже полезности есть всякие. Так, звуковая карта, смотрите. Древняя тоже как мамонт. Так, а это у нас интересно. Вот такой модуль, что-то я не помню, блин. Даже с печалкой. Это модем, совмещенный со звуковухой, что ли? Я еще, ничего понять не могу. Вот. Такая вот. Ну, походу, да. Зачем тут еще телефонная линия, микрофонный вход? Я так понял, что линейный. Офигеть. Ну, старый жесткий диск с ЭДЕ разъемом. Насколько он интересный. 60, 60 гигабайт. Ну да, 60 гигов. Ну, по тем временам 60 гигов это довольно-таки прилично. Питание. Вот часто в моих видео фигурирует. Так, сейчас мы тут вытащим материнку. Есть две разъема древние. один еще один болт держит сейчас мы его открутим ну, материнку я тоже распаяю тут много тоже полевиков мощных и прочие полезности еще один недооткрутил. Так, вот она материнка ХЗ, какой там сокет не могу я все одной рукой делать посмотреть что за пень какой-нибудь первый сейчас его оценю оперативка пи описи 133 128 мегабайт кому надо приезжайте забирайте так ну и камень Так. Пентиум. Intel. А какой пентиум? Хрен его знает. Наверное, наверное первый их, их хреново знает. В компакте не особо сидел. Ну, в общем, все. Флопик тут. Вот он. Так, это что, еще один жесткий диск. С BE разъемом. Так, а этот сколько у нас тут? Хрен знает, насколько он гигов. Ну и ладно. Все равно он нам не нужен. Так, флопик. Флопик, флопик. Ну и вот тут флопик да блок питания. Говорю, часто не хочет зараза вылазить. Ну вот флопик я оставлю. Ну точнее, вместе с корпусом выкину. Вот, оставил я тут кулер. Вентилятор в смысле и этот динамик он спинами. Тоже пригодится, потом квадрокоптер будем собирать. Сейчас будет минус, уши, я предупреждаю сразу. Эти штучки нам понадобятся. Так, этот, блок питания на 250 ватт. Все, блин, пытаюсь сказать, что спрашивают, где ты берешь, блин. У всех, что ли, там, блин, блоки питания компьютерные есть. Вот уже они, до сих пор выбрасывают люди. Самоделка, блин, очень ходовая вещь. И корпуса, и сами внутренности. Ну и все, вот что мы на сегодня тут накурочили. Спасибо за внимание. Ну в этом это подписывайтесь, если что.